Мы идем в идите сюда! Мы выдвигаемся в Лулуленд. лу лэнд Закройте нахер свои рты! Опять что-то хорошее испортили, сэр. А оно того стоило! Этот шлюховатый Рома клоун сам напросился.